Дорогие соотечественники и гости Беларуси, осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории. Вот этот день и настал. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не все. Сегодня я... Последний раз обращаюсь к вам как президент Беларуси. Я принял решение, долго и мучительно над ним размышлял, и я ухожу в отставку. Я всегда говорил, что не отступлю от Конституции ни на шаг. Мы создаем важнейший прецедент, цивилизованный. Добровольной передачи власти. Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать.